Всем привет! Вы приобрели плоттер, вырезали множество деталей, в какой-то момент обнаружили, что ваш мат слабоклейкий или средний клейк, сильный клейк перестал держать бумагу. Что необходимо сделать? Не все потеряно и вы можете восстановить мат с помощью обычных влажных салфеток. Главное убедиться, что в составе этих салфеток нет алкоголя. Это вы можете сделать на обратной стороне. Убедившись, что салфетки подходят, вы берете салфетку и протираете мат, протерев, удаляя с него всю налетевшую грязь. После того, как мат высохнет, он снова приобретет свою клейкость. И вы сможете продолжить на нем работать. Как видите, ничего страшного фатального нет. Спокойно протирайте салфеткой и мат снова в работе.